Всем привет еще раз! Дубль 2 Приехали мы на деревню, где я раньше жил с 91 -го года Сейчас пойдем вот за этот дом на огород Нам разрешили по картошке прям проходить по выкопанной Полазим там, потом пойдем он туда вон, крест искать какой там Георгиевский или какой Поповский, Поповский золотой Короче, мест куча. Сегодня будем ходить. Правда, будем месить говно, потому что дождь постоянно идет. Но... И будем сейчас по грязюке ходить. Копать, искать. Все, я думаю, сегодня видео будет нормально, если мой телефон мне не подведет. Ну, Жеки вон, видите, он все. Жека оборудован полностью. Камера, штатив. Все нормально. Пивасик. Пиздатель что за пивасик Жека? Зеленогорская Зеленогорская Я думаю металлоскатель то брать не буду Просто пиво и Ой, камера ну что, Зачем мне нужен? тащить -то. Ну все короче сейчас это по глоточку пива И вперед на Пойдем искать монеты Я думаю что мы их найдем на этом огороде Оставайтесь на канале Как обычно кто не подписан подписывайтесь кто подписан ставьте лайки не забывайте про это кто подписан, подписывайтесь. <сíck> <сíck> <сíck> <сíck> ладно все помчали дальше короче зашли мы на огород сколько пополам бля. походу он И... уже выбитый вот такую хуйню нашел знаю, что такое колокольчик, не колокольчик Внутри язык Медный Надо выровнять, посмотреть Что это за шляпа Жека, что у тебя как успехи? Какая? А, ну ништяк Николай первый я просто должен это снять. Ушли мы с того огорода. Пришли вот на такой огород тоже здоровый. И у меня попался сигнал. Хороший сигнал Жека у меня где-то здесь. Прям мощный. Я конечно сомневаюсь, что это монетка. Либо это банка какая-нибудь. Ну, сигнал хороший. Посмотрим. Опа. Что это у нас такое? Ха. Монета, блядь! Лысая вообще в хлам. Первый раз у меня монета показывает 93-91. Вообще лысая. Царская, но лысая. И походу что-то либо трешечка, либо пятак. Умотанный в хлам. Очень жаль. Боже быстрее. Это Александр 3, наверное. Ну да, третий Третий, да? Конечно Или двадцать третий Александр, двадцать третий Не, ну, блядь Это все равно хорошо, что такая хоть монетка конечно. попалась Возможно, это даже не монета, конечно Но все равно Нет, это монета это, это невозможно Нет, это монетка, ЖК ты чё, ёпта Бутылочку одну выпил, пивка Ну, короче, такая вот находочка Значит, не все тут вырыли мы с Витьком Будем смотреть дальше ходить Оп Такую лысую монетку я еще ни разу не копал Всякие у меня были ну, чтоб так облысела. А, вон проволока. Ладно, выключаем пока. Что-то я перестал понимать свой прибор, что ли. Вот так поставим сейчас. Монетку выкопал. Но не хотел даже копать. Думал, что это не монета. А это монетка. Сейчас я расскажу. Фу. Короче, я попробую показать Потому что я все равно ничего не вижу Вижу, что одна копейка Вот такая вот копеечка Наверное, видно будет там, да? Неплохой сохран у меня Обратная сторона такая Наверно, потом можно будет разглядеть видео но пищала она у меня, конечно, вообще отвратительно просто. Просто такие монетки я как бы вообще не могу пропустить. Но я не хотел ее копать. Думал, вообще какое-то железо может. Нет, выкопал монетосик. Все. Вторая монеточка у меня. Комсигнал показывает как попало и 76, и 99, что-то не показывает. Попробуем выкопать. Посмотрим. Ну, сейчас уже... Явно в железо отдает. пожалуйста вот как так что с прибором что-то видать случилось опять монета но сигнал прям вообще отвратительный -мо. мое опять монетка Николай первый одна копейка одна вторая сейчас покажу так одна вторая серебром оп что-то у меня с прибором походу но он прям николай первый прям что-то он у меня вообще как-то блять странно работает ну вот сейчас четко показывает 87 88 как надо а в земле вообще непонятно 76 99 нам. так Третий монитосик у меня царский. Круто. С Жека он ходит. Жека тоже сегодня поднял. Николая первого, по-моему, одна копейка. Серебром. Я уже три монитоса поднял, Жека. Я уже три монитоса поднял. А я пьяный. Бутылочку пива выпили. Жека что-то торкнуло. Ладно. Подписывайтесь на канал, кто смотрит, кто не подписан И не забывайте ставить лайки Погнали дальше 99,9% что это монета Подожди Я хочу просто, чтобы ты посмотрел, как у тебя показывает она Меня показывает 90, 91, 87 Давай. ну когда. Но это может еще наш быть пятак показывает самый конец И слышишь звон какой колокольчик да. четко да? да вот это монетка сейчас мы выкопаем онлайн онлайн онлайн чтобы не ударить ее здесь, здесь это монетка Это, наверное блин это наверное сука питак наш ну в смысле наш ходячка я так думаю 90 прям бьет Оп. вот он это не питак это двушечка капуста хорошая а? а ее капуста называют царица полей называют их и называют ну, душки они прям, то есть везде их до хера. Две копейки, видишь, какая четко. Ага. Вот так-то. Две копеечки. Видно, не видно? Что-то как-то неправильно вижу. Вот так, о! Две копейки! Наверное, Александровская какая. -нибудь. Я по годам не помню. Кто есть, кто, кто где. Был. Короче, такой вот Нормальный. Помчали дальше. Помаши всем привет, скажи. Че ты? Помаши, скажи, здорово всем. Нашел одну монетку. Не одну, а очередную. Одна четвертая, по-моему. Вот такая а что это такое где это батарейки такие у меня от планшета николай первый одна четвертая а! вот такая монетка Чё же как дела а я вот только одну нашел здесь насколько хожу смотри какая Одна четвертая Николай Первый а -а -а. Малюсенькая Прикольно Одна четвёртая у тебя есть уже? А? А есть да да. что <свят> ты убегаешь? Помаши, скажи всем, здорово мужики Копаем Надо <свят> это <перекурить>. <свят> перекур строить <свят> Перекур Будешь курить? <Не> <свят> <свят> Давай покурим Нет, надо это... Магазин, да так, сейчас посмотрим, что тут за монетка попалась. Да. Николаевская копеечка. Одна копейка. Николай второй, наверное. Год не вижу, потом глянем. Вот такой тосик Жека тоже. Две копейки нашел и крестик. Ага. А? Платиновая? Я золото выкидываю. Покажи свои находки. О. Одна копейка Николай второй, по-моему покажи, о, душечка и крестик, подадим маленько сюда цвет, чтобы был о, крест, маленький прикольный Сейчас, сейчас отойди, на шаг, на шаг чуть, и и еще отойди Да ладно, ладно, скажи всем здорово. Ты же только что, Гриша, скажи всем пока, да? Ну, попадается, видишь, бабуля ругается, говорит, не копай здесь на, на огороде. Но мы сейчас все равно будем копать. Приехать в такую даль за 300 километров и не покопать бабушкин огород. Так нельзя. О, день прошел, блин. Но ну, у меня 4 или 5 империй. По трем огородам, короче, по выбитым ходим мной выбитые огороды ну и конечно еще здесь ходили люди до меня пока я салагой был а это тот огород который у меня ролик если кто смотрел на моем канале ролик у деда коп у деда на огороде вот это он и есть этот огород дедовский о еще один бандит бежит на ну. сейчас не даст нам покопать блин. ладно копаем дальше с балдой По третью нет? Да, по три Потом по четыре Это у меня уже пятое кольцо За всю мою Историю копа Может золотое, блин? Серебряное Серебро Все, Скорее всего Из монеты, наверное, сделано Потом помою и продам за миллион рублей. Делайте ставки, господа. Вот такое колечко я нашел. Ну оно какое-то маленькое совсем, да? Как детское. Колечко, колечко, кольцо. Мне, пожелай мне удачи. Пожелай, пожелай мне удачи, Антох. Тма? Какая разница? Пожелаю удачи. Ты что такой серьезный? Улыбнись хоть маленько. Да. Вот такой сегодня коп. Спасибо. Едем дальше. Вот такая штука мне попалась. Серебрулька. Пролетарии. Всех стран. 10 копеек. Так, на ну, лучше будет видно. Ну-ка, стойди На землю положу. Фокусируй, фокусируй. 10 копеек. Какие-то там 900... 900 какой-то год. 29 по-моему. Ну-ка, что это у тебя такое? О! Нифига у тебя сколько ништяков, дай-ка посмотрю. Это я отсюда с карманчиком. Ну круто, он антиквар сколько ништяков наковырял. Ты видел, ЖК? У темы сколько ништяков. Крутяк. Скоро будем закругляться. Через да, уже дальше чуть походим и все. И хватит. Жека, аккуратнее, смотри, бабка выйдет со Светкой, заперлят насмерть ну, Пойдем еще, пройдемся, посмотрим Ну, серебрулечка, хоть и не царская, но все равно приятненько Пойдем дальше, будем смотреть вместе Что тут у меня пищит так хорошенько Думаю, монетка 87, 85 Я говорю близко, не подходи Отойди Я-то думал, я-то думал, монета, а тут пуговка. пуговка алюминиевая. На, тебе в коллекцию, в твою блатную. Пуговица алюминиевая, школьная такая, знаешь, октября-то раньше ходили. Вот такие пироги.